B11. В химической лаборатории имеется раствор объемом 9 дм3, содержащих азотную кислоту массой 5,67 грамм. Определите pH этого раствора. Для начала давайте запишем формулу, что же такое вообще pH. pH это минус десятичный логарифм от концентрации протонов водорода. За счет того, что азотная кислота у нас сильная кислота, сильный электролит, она диссоциирует нацело в одну ступень на протон водорода и NO3 минус группу. Соответственно, какая концентрация будет нашей кислоты, такая концентрация протона водорода у нас тоже будет, потому что у нас соотношение один к одному. Как найти концентрацию? Концентрация малярная – это отношение химического количества к объему. Но не стоит забывать, что единицы измерения – моль на дециметр кубический. Здесь дециметр кубический переводить не нужно. Объем у нас есть, 9 дециметров кубических, не хватает только химического количества. Химическое количество – это масса делить на малярную массу. Таким образом, химическое количество азотной кислоты – это 5,97 грамм разделить на 63 грамм на моль. Это малярная масса. Получаем мы с вами химическое количество 9 сотых моль. Концентрация отсюда h 3 ну и соответственно позже концентрация протонов водорода у нас 0,09. Мы 9 делим, делим на 9 дециметров кубических. Получим мы 0. 0,1 моль на дециметр кубический или иногда а, существуют такие единицы измерения, как молярность или просто буква м Можно заменять вот эти моль на дециметр кубический или моль на литр. Соответственно, pH нашего раствора минус десятичный логарифм от 0,0,1 или по-другому мы с вами можем это значение представить как 1 на 10 минус 2. И тогда у нас будет получаться pH равное 2. Это и есть наш ответ.